Здорово, вы очень сильно одобрили предыдущую часть по дерзкому модератору и показали это в лайках, а также комментариях. И благодаря этому вы смотрите прямо сейчас вторую часть по дерзкому модеру. Короче, просьба, бахайте лайки на этот видосик, чтобы попробовать перегнать лайки с предыдущей части. Честно скажу то, что лайки помогут выйти в рекомендации и привлечь больше новых подписчиков, а также зрителей на конкретно этот видосик. Ну а на канал еще пришла новая аудитория, которая не понимает до сих пор смысла этой рубрики. Например, одни Пишу то, что я просто как провокатор выступаю и людей провоцирую на нарушение. Но... Знаете, они сами виноваты в том, что они нарушают и просто забывают о каких-то правилах, которые их должны как-то, ну, сдерживать. Короче, не буду заострять на этом внимание, потому что у каждого есть свой ряд вопросов относительно вот этой вот рубрики с такими видосами. Но скажу то, что играл на Кайф Лайфе, но айпишник я оставлю на Кавай лайф, потому что этому серваку намного больше сейчас требуется актив и онлайн в новых игроках. В то время как на Кайф Лайфе забиты 90-90 слотов в середине дня. На Кавайлайфе где-то 30-40 максимум человек. Больше 40 в основном онлайн не поднимается. Это очень обидно. В общем, всем приятного просмотра. Заходите по айпишнику в описании, а мы начинаем видосик. Ой, до свидания. Почему? Нокки. Я ограбили полицейский. Я по только что. А вот Я хотел приобрести ее, только там час начал начался не принимают никого. Но я мог бы с вами договориться, дать вам, допустим, ну, ладно, денег. Вот все, постой, давайте постой, давайте постой, давайте держи давайте десятку. Давайте. Будем считать то, что я еще, ну как бы и ну, лицо. Я то ограбили. Держи держи через балкона, значит, пойдем. Блин, Так заебали этой, блядь, головости отпилите этой болгаркой, суки. Ебать, РП, ты что делаешь, блядь? Слышь ты? Ты нахуй творишь, блядь. Хуйло, блядь. Ебать, взял меня, раздамажил просто пидорас. Для всех тех, кто будет сейчас что я достал дробовик в мэрии. Значит, идите в очко. По-вашему, размахивать супер-кулаками мафиозника в мэрии при людях, это нормально. То есть, бегать таскать ящик и бить по нему, как по боксерскому мешку, это тоже нормально, да? Ладно, будем по-народному действовать-то. О, И чё это ты делаешь? что ты творишь, блядь? Болбоёб, что ли, совсем? Я ему дал шанс, кстати говоря, пацаны. Он мог меня очень спокойно за секунду, блядь, уложить, если бы стрелял точнее. Продавец! Я револьверы хочу! Ты чё, блядь? Ты ч творишь, нахуй? Не ссы. Я, это, револьверов хочу купить. Там стрельба, там стрельба, полиция. Помогите, пожалуйста. Меня ограбить хотели, но... Потом, когда они увидели, то, что людей много, вот... Ну вот, продаватель. Заходите, полиция, помогите, пожалуйста. Я тебя понял. А это что было? Что они дали? Посмотри, пожалуйста, логи. Посмотри, пожалуйста, логи, скажи, кто меня убил. 2 секунды буквально займет. Них просто, скажи, я вот в джал кинул, зафрикил, где была на этого. Говори, чего хотел. А чего хочешь ты? Ч ноешь? Да, а вот тут нет. Наху ты не слил. Это полувзрыв, конечно, просто. Сейчас 2 секунды зафрики у Челика за джалю и все, долбоеб. Я видел, у мафии русской, он с прямо и как раз-таки на артименте есть окна, два окна. И с помощью этого окна ему легко построить, и это удивило. Угу. И Дальше, что я его убил? Ну, я стою, стою, стою. Залетает эта хуйня, с молотком начинает ебашить по дверной раме вот этой где это, дверь оружейника нах. Без каких-то там причин, предупреждений всего тому подобного, молча забежал, ебнул по двери. Оружейник, блять, естественно, как бы в ахуй стоит, потому что, ну, блядь, к нему Челик в маске петуха залетел думает, его типа сейчас тоже к себе на тот цвет заберет, начинает ебашить ему окно спокойно в чужой хате абсолютно. Я решил вмешаться, потому что хочу купить у оружейника себе пистолеты. Кстати, он меня вот выкинул пистолет, показал новый я не помню какой там пинг кобра короче я решил за защитить оружейника Ёбнула того то с дробовика вот и все на этом нехуй махать молотком спрашивается зачем во первых я не, я не видел а просто удары по крыше это раз да второй, вообще похуй не нехуй махать такой, молотком просто я просто тебе еще раз говорю ты можешь, что ты блять хочешь туда? от меня ты че хочешь спрашиваю? нехуй махать молотком это можно воспринять как угодно я кого-то хоть ранил на ну, я кого ранил вообще Бля, где ты, ты видел что люди такими молотками которые в рост вот по высоте как пол человека машут ими, блять, просто так в открытую в чужой хате окна разбивает. Ты что ёбнулся или тебе ещё нон-рп дать, блядь? Ничего, чтобы не вернули оружие, а я потерял. Ничего, я тебе не буду возвращать, блять, сидишь за наказанное, вообще заслуженное наказание свое. Не еби мне мозги, я админу тоже. Пару. Чё? Да отпусти Я его нахуй. нахуй, он не нужен тут вообще, блядь. Он бесполезный, сука. Он просто так жалобу подал, потому что ему, блядь, не понравилось, что его убили, блядь. Да, Нехуй махать, так. блядь. Да нахуй, ты сказал, нужна эта ничего не нужно. Да иди Но нахуй, ты да отсюда, нужно. слышишь, блядь? А Позвал на не разборки, чтобы тебе разборки, не чтоб не оружие вернули. вернули? Ты че, блядь, время, админа, тратишь, сука. Слышишь, заканчивая разборки, начинай а ты другие сессии. Я адекватный абсолютно. Это ты, блядь, берешь, жалуешься, админ на меня, и в итоге я тебя когда спрашиваю, что тебе от меня нужно, ты говоришь, ничего, блядь. Давайте, тп эти, блядь. Они меня уже заебали, сука, берут, нарушают. И потом, ну, то, что я, блядь, их а, сажаю просто за так. За фир... Угу, ну давай, ФРРП. Фир... Я хор... а, хорошо, я а, сейчас я объясню. Тоже. Я захожу, вижу вывеску оружейного магазина, хочу приобрести оружие. Открываю только дверь, и мне только тут же начинает влетать пизды просто на всех ЭП, которые я вижу. Вот. С... Магазин на меня весь выстрелил, я не понял почему. Я у него спрашиваю, то есть зачем ты меня стреляешь? Полетели в ТЦ, я тебе покажу, где я достал оружие, кстати говоря. Пойдем. Пойдем. А демки у тебя нету. Демки нету тебя, правильно? Ну. А мне на ну, нахуя? На меня же жалуется, а не я жалуюсь. Я вот здесь а -а -а. дверь открываю, она на меня открывается, и этот начинает ебашить меня с автомата. Вот, я бегаю, блядь, от него вот так вот пытаюсь, чтобы в меня не попали, не убили, чтобы выжить, блядь. Это уже я феррп отыгрываю, то есть я боюсь, блядь, мне, мне как бы страшно, блядь, Меня пиздить начинают. 7 хп остается, понимаешь? Стой, стой, стой, не неси, не неси, не неси, не неси! Феррп, он имеет в виду то, что я оружие достал, блядь, на оружие. Смотри, где стоял он в этот момент и где стоял я. Вот здесь он стоит, меня стреляет. Я отбежал за колонну, пока он перезаряжается, то есть я с его поля зрения частично пропал. Я достаю дробовик, выхожу, пока он заряжается, я его ебашу с одного выстрела и ухожу дальше. Ага, понял. Ну, стоп, у тебя есть скрин хотя бы того случая? Ну, то есть уже ты стал за колонну, потому что ну, как, мне надо как-то... Но... Нет. От меня вы что хотите? Вы окей, просите окей, у него пруфы, э, доказательства того, ты что ты я ты его ты убил, и, точнее достал ты оружие ты, на ты, оружие. Давай. Ну что ты, блядь, рассказываешь что-то а, сказки? Окей, я видите, шаг за колонну видите, отошел. Демка, крин есть, Демка, скрин. Все, скрин нет, есть, блядь, перерпал. Демки, нет скрина все гуляет Нет, по сути он тебя убил по весомой причине, если он тебя там убил. Ты зашел в магазин, который он ухабил, типа, он думал, это может быть. ты, типа, выломились, такое бывает. Ну, типа, на ФРП нет доказать, пишешь, я закрываю Жакку, приятная игра. Пиздец, они вообще ебнуты, ни один меня не может Джайа посадить.